Всем привет! Сегодня я расскажу, какие крафты в Ормиксе нужно делать. Начнем с базуки. Здесь все понятно. Ее нужно прокачивать до конца. Здесь тоже обязательно прокачивай до конца, но я никогда в жизни ей не пользовался. Здесь само собой до конца. Вот такие вот ресурсы. Но это обязательно до конца. Здесь вот лучше выбрать, конечно же, пояс. Потому что она ну, он полезнее. Связка динамита, она на мелких только хороша. Здесь до конца, до конца... Здесь лучше брать сенсорку, потому что осколки от пираньки, они не все попадают в противника, так как она реагирует позже, намного позже. А сенсорка реагирует сразу, но если активируете выше, чем соперник, они тоже не попадут, но лучше брать сенсорку. Здесь лучше брать двух, ну, многозарядную мортиру, потому что один заряд точно какой-то попадет. У этой ничего, ничего не наводится, типа осколки не наводятся, бесполезно. Лучше брать красную. Здесь понятно до конца. Здесь лучше брать естественно липучую, потому что осколки лежат как мины еще несколько ходов. А это дерьмо, она это уронить нормально не может. И не травит практически, осколки не лежат. Здесь конечно же ножи, но все знают, что здесь ножи, потому что с урикенами никто не уронит. Ими тяжело попасть, а ножами лег легче попасть, они а для выносов, для боссов, короче, ножи круче. Но здесь само собой барашку, потому что сейчас не реализован абсолютно вот этот управляемый свин. Смотрите, если вы играете в одном персонажа на хп, то лучше брать джек. Если вы играете в 4 и, в частности, используете тактику на выносы, то лучше брать, конечно же, Ремингтон. Вот. Ну и все. А так, конечно же, джек по урону больше намного, чем Ремингтон. Канат до конца. Не обязательно, конечно, до конца, потому что этой способностью я не пользовался вообще ни разу. Здесь шокер тоже до конца не нужно вообще качать Потому что этой способностью я не пользовался ни разу Пользовался случайно и вынос не получался В общем, это бесполезный шокер Он нужен только в редких случаях Я не думаю, что если у вас есть недостаточно ресурсов То его качать нужно Здесь, естественно, газ обычный Потому что морозище не реализован Урона от, от холода у нас в игре пока не так много Балку до конца Здесь лучше выбирать ракет ракетомед я так думаю. Но, смотрите. Он бесполезен практически. Им особо не зауронишь никого. А вот эта вот штука. Если вам попался бронер, вы остались с ним один на один. То вы бьете бронера практически за ход. Поэтому... Вот. Короче, тут на ваш выбор. Разницы практически нет. Ими тяжело пользоваться. Там до конца. Здесь лучше брать, конечно, защитный раствор. Потому что если вы юзаете, значит вам не хватает хп. Если вам не хватает хп, значит вам нужна защита. Логично. Но я выбрал этот, потому что я хочу пройти ачивку с босса Шаман Вуду какой-то вроде. Здесь обязательно до конца, тут все понятно. Потому что она ну, наносит довольно-таки много урона. Игнорирует поле, в общем, штука прикольная. Так, а Здесь, если вы хотите стабильно играть на ХП, и вы вообще ХПшник, то берите 2Б. Если вы играете на выносы, то берите 3 зуб, казалось бы. Зачем трезуб брать на выносы, когда он наносит больше урона? Дело в том, что не всегда можно затянуть с трезуба, как вы хотите. А вот с можно попасть практически всегда. Поэтому лучше брать ее на хп. А здесь базуку лучше прокачать верхнюю и не докачивать до конца. Потому что вот эту, если вы откатнете, то вы не попадете по двум персонажам. Т короче, вы не пойдете туда, куда вам нужно. Это плохо. Урон всего лишь на 10 единиц больше, зато польза от нее меньше. А только вредит. Ковры лучше брать, конечно, не хаотичные, а огненный. Во-первых, огненный может и поджарить чуть-чуть. Если он будет попадать по вам, то по вам пойдет только два осколка. А не целых три, как с хаотичным. Поэтому лучше брать огненный. Так, дальше. Ну, короче, я не знаю, зачем я показал еще раз. Ну, лучше бумеранг вообще не покупать. Если вы уж купили, то прокачивайте его до конца, либо вообще не прокачивайте. Он бесполезный, я не пользуюсь им никогда. Здесь до конца не нужно тоже прокачивать. Это если только вам нужно убивать кого-то аптечкой. Потому что без этого вы никак не убьете. Но будет очень сложно. А так используйте второй. Типа, если не хватает ресурсов, эта штука не нужна. Вообще. Я не пользовался ей ни разу. И аптечкой убивать никого не собираюсь, потому что но мне это не нужно. Гравимина обязательно до конца. Потому что без этой способности она не гравимина. Порт этот не нужен вообще. Его лучше не собирать, он бесполезный. Паук, естественно, паук травящий. Во-первых, потому что он травит, как это ни странно. Во-вторых, потому что он ломает землю. В-третьих, игрока можно, в общем, вынести с помощью этого. Он подлетает выше воздух, паук ломает больше земли. Короче, паук круче, чем морозный. Морозный это дерьмо, он почти карту не ломает. Вынести с помощью него очень трудно, есть только с фугаски. В общем, ну дерьмо-то одним словом. Приявку я не знаю, смысл есть вообще брать, и бесполезный. НЛО до конца, биту до конца, потому что главное не забыть кнопочку нажать вот с этим, отмены. Здесь уже, я сам затруднение сказать, но если вы играете опять же на вынос, берите грозового. Если играете на хп, берите жадного. Но так-то они могут и вынести, жадный даже получше на вынос в некоторых ситуациях. Я не знаю, я бы взял, например, Грозового. Потому что есть с ним очень много выносов на первом, на первом ходу. Лучше взять Грозового. Потому что он ломает карту, а жадно можно один раз промазать и все, шансов у тебя уже нет. Если ты не такой скилловый игрок, как, я не знаю, топ-1 какие-то, то лучше брать а, Грозового. Но у меня осталось еще 5 гемов, поэтому я пока не, не покупаю его. Я лучше куплю себе порт. Но сейчас мы до порта дойдем. Барики здесь, понятно, все до конца. Вот эта мухобойка, она не нужна, потому что она только против уворота работает, бесполезная ерунда. А, лучше брать слонобой, потому что у него урона много больше, и против боссов с ним можно поиграть, 40% брони. В общем, крутая винтовка, лучше брать ее и вообще не смотрите даже на мухобойку, потому что ну, это дерьмо. а Зазем, если вы играете в одного персонажа, или в 4 с, или в 2 на 2 с напарником, либо в 4, то лучше брать, короче, вот этот вот, а, Магнитный. Зимний Страж, он, в общем-то, бесполезен, потому что огнем никто не жарит. Ну, он совсем бесполезен. В один персонаж он меня выручал, раньше он был у меня, но это дерьмота. Лучше брать магнитный, потому что против выносов и урона тока больше, и вот эта сопля быстрее летит, короче, он круче. Здесь, естественно, вот однозначно нужно брать негатор, потому что регенератор, он не позволяет раскрыть весь свой потенциал. Сейчас игра не позволяет раскрыть потенциал регенератора. Вы можете сказать, почему так? Ну, потому что просто нет обновлений. Вы знаете, насколько этот э, блокиратор неплох в вормиксе, в, в ВК, например, ну или в других вормиксах. А, а здесь он какой-то дерьмо. Здесь, естественно, лучше брать скрытого охранника, потому что если вы выносите, если у вас куча тактик уже в голове, то лучше брать его. С лепучим охранником тактики ну, не работают, просто у меня он был, они не работают. И я уже не могу целый год накопить на скрытого охранника, потому что не играю практически. Вот, как случайно с боссом, может быть, я раз в месяц пройду его, выпадет. И я тогда, ну, в общем, смогу прокачать. Так, коктейль до конца, естественно. Бункер тоже до конца. А вот здесь вот нужно подумать. Медицинский телепортатор, он не может тебя телепортировать в гущу карты. Ну, в общем, если вы берете МК2, то вам нужен экстренный обязательно. Без экстренного вы обосретесь. А получается, что. Типа, вы можете изменить МК2 обычным буром. Лучше брать мед. Он и поможет и на боссах. В общем, это лишние а, 120 хп, но, короче, он круче. Напал. А, до конца не советую, потому что прибавится всего лишь две ракеты. А площадь чуть будет больше, но зато урон, кстати, не увеличивается. А зато. У вас он открываться будет на несколько ходов позже, чем э, обычно напал. Обычно открывается на втором ходу. А ну, само собой, обязательно. Без них никуда. Метеоры до конца. Вот как много стоит. Кувалду. Вот смотрите, если вы играете на боссах в основном, или же в один персонаж, вам нужен боевой молот. Обязательно, потому что он снижает броню. На боссах, на иллюзии, он помогает очень сильно. А пробивной, если вы играете в 4 перса, и играйте на хп, потому что он поможет жарить. Также он на выносы тоже очень круто выносит, типа персов. Я чисто сделал пробивной, ой, не пробивной, а боевой, потому что у меня не хватало ресурсов на пробивной, и все. Ковры нужно до конца, это понятно. Но всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.